Здорово. Ну... Как ты? Сегодня мы с тобой вновь поговорим о таком новом бизнесе как аренда автомобиля, ведь у меня появилась информация о неком парне, который на одном из серверов барвихи рп приобрел себе такой безак и вложил в него на сегодняшний день уже порядка 1 миллиарда рублей. Только представь целый миллиард рублей в аренду авто. И сегодня мы с тобой посмотрим на бизнес этого парня, стоит ли вообще вкладывать такие огромные деньги и какие доходы после всего этого он может приносить тебе. Ну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 Вкладки сообщества в эту субботу количество комментариев не ограничено удачи короче говоря у нас на барвихе рп конкретно на 0 первом сервере барбиха северная существует такой игрок как рубик смур и он приобрел себе такой беза как аренда авто приобрел он себе его конкретно у шахты я не могу сказать что это супер топовое место я уже делал один ролик по данному поводу и говорил рассуждал конкретно о самых топовых по личному моему мнению местах касаемо аренда авто и шахта лично по моему мнению не является топ-1 местом или даже топ-2 или топ-3 конкретно для аренды автомобилей конкретно для ведения этого бизнеса но дело лично его посмотрим как обстоят у него дела с доходами на сегодняшний день ведь он вложил огромное количество денег в этот бизак, конкретно закупил супер дорогих тачек затюнил их и сдал в аренду в этом бизнесе я к сожалению не общался с этим игроком я с ним лично не знаком, и я не знаю за сколько конкретно он приобрел этот бизак, ловил ли он его на слете когда только добавили эти безы ловил ли он его по госу или торговался до какой-то энной суммы или просто-напросто потом уже его перекупил у кого-то по завышенной цене к сожалению я этого не знаю и сказать не могу сколько он изначально вложил уже денег в этот беззак но у меня есть информация со мной поделились такой инфой что он вложил на сегодняшний день порядка 900 миллионов рублей конкретно в автомобиле который сдал в аренду в этом бизнесе и зайдя в его бизнес спустившись в этот автосалон мы можем с тобой сразу же увидеть все те автомобили, которые он здесь поставил. И сразу же нам в глаза с тобой бросается такой автомобиль, как Бугати Дива, та самая новая Бугати Дива, которая в автосалоне стоит целых 200 миллионов рублей. И самое веселое, что у него здесь их стоит целых две штуки. То есть это уже как минимум 400 миллионов рублей. А что, если он их еще и затюнил? А что, если он их затюнил на full 5? К сожалению, мы с тобой пока этого не можем узнать, потому что все автомобили уже у него сданы в аренду. Также помимо этих двух Bugatti Diva, здесь присутствуют такие дорогие автомобили, как Lamborghini Urus, Porsche Тайкан, Audi RS Q6, Rolls-Royce Kulinan, Gaelic G63, Zenva, G65, BMW i8, Bugatti Chiron. Ну видимо, чтобы разбавить все это дело, он добавил сюда такой мотоцикл, как Kawasaki. Супер дорогой автосалон, супер дорогая аренда авто, просто наикрутейшие автомобили которые далеко не каждый себе может позволить И самое веселое что ту же bugatti диво он сдает в аренду всего-навсего за одну тысячу рублей это крайне дешево игрок реально является такое чувство каким-то меценатом или филантропом такое чувство что он не приобретал этот бизнес для того чтобы на нем конкретно так поднять деньжат а просто-напросто дать возможность другим игрокам погонять на супер дорогих крутых автомобилях за довольно маленькую цену ну а какие же доходы ему приносит этот бизнес давай-ка с тобой посмотрим первый день данный бизак ему принес 338 тысяч рублей на второй день он принес ему 630 тысяч рублей потом он стал приносить немного меньше судя по всему почти все автомобили были уже сданы в аренду конкретно в тот день тогда и была самая высокая финка после чего финка стала понемногу снижаться ну а потом опять стала расти вверх и достигла примерно 300 тысяч рублей я честно говоря не знаю стоит ли вообще вкладывать такие огромные деньги в данный бизнес ведь как я тебе и говорил ранее гораздо проще и выгоднее наверное будет приобрести такой безак в каком-нибудь очень популярном месте на месте спавна новичку или лучше всего у больницы те места где самое огромное скопление людей и где людям реально необходим транспорт в аренду там они будут готовы заплатить абсолютно любые деньги лишь бы на чем-нибудь поскорее уехать если мы с тобой переместимся на автовокзал того же сервера то мы с тобой увидим что здесь очень бюджетные тачки здесь даже инвалидка есть И самое смешное что игрок здесь сдает все вот эти бюджетные тачки которые в разы хуже того что предлагает рубик смурф по 4000 рублей и обрати внимание нету свободных машин все машины реально сданы в аренду люди берут эти тачки в аренду людям необходимы автомобили новички так вообще не разбираются в экономике новички спавнятся на вокзале выполняют квесты, зарабатывают какие-то первые деньги и на первые свои 4000 рублей бегут и берут в аренду одну из этих тачек они еще и знать не знают что на проекте существуют такие автомобили как bugatti sharon bugatti Дива и так далее И то, что их можно взять в аренду у шахты за одну тысячу рублей это очень выгодное местечко и самое смешное что доходы здесь особо то и не отличаются от доходов рубика смурфа вот и делай выводы стоит ли вкладывать огромные суммы стоит ли давать возможность новичкам гонять на bugatti sharon или bugatti Дива? я честно говоря не понимаю одного момента почему разработчики по Поставили планку на все автомобили одинаковую, то есть максимальная стоимость, которую можно поставить на аренду авто, это 4000 рублей в час. Я бы, например, бы сделал так. Если у тебя, допустим, какая-нибудь шаха, то пускай-то максимальная стоимость будет там 3-4 тысячи. Но если у тебя бугати Дивы, на нее можно было бы поставить максимальную цену 1040 хотя бы. Чтобы, во-первых, не все новички могли себе позволить погонять на таком крутом автомобиле, чтобы они понимали, что даже на аренду такого автомобиля придется немного попотеть. И чтобы те люди которые ведут эти бизнесы которые вкладывают такие огромные суммы денег имели какое-то преимущество над теми игроками которые практически не вкладывают в эти бизнесы ничего мне пока что честно говоря конкретно сама механика конкретно сама система этих бизнесов не совсем понятно лично как по мне она не совсем адекватна. должен быть какой-то баланс